Аллилуйя. Что еще раз всех с праздниками. Шанатува, хорошего года. Шафар трубит, еще продолжает нас пробуждать. Вот, готовимся к Юм Кипуру. Идут дни раскаяния. Вот, и я хочу поздравить снова всех и подготовить эти дни, чтобы мы могли бы с достоинством двигаться и войти под покров Божий Суку. Амин. Вот. И я смотрю на сегодняшнее время, как раз время такое, о чем сегодня все затронули. И Руслан часть моей проповеди зацепил. И Леон кое-что сказал. И я думаю, что мы на самом деле в одном духе идем, потому что касается как раз... Наши слов и взаимоотношений. И как бы хочу кое-какие вещи подкорректировать. Мы заканчиваем цикл Торы, чтения, Вновь начинаем каждый год. И хочу пробудить всех, мотивировать к тому, чтобы мы читали Слово. О чем сегодня говорилось. Вникали в Слово. Жили по слову, двигались по слову. Потому что без слова мы просто будем деградироваться. Вот, и сегодняшняя моя такая проповедь – время пробудиться. Потому что на самом деле я стал обращать внимание на то, что я сам немножко как бы расслабился. Свята этого времени так достает, что мы меньше начинаем читать, меньше молиться. Меньше общаться с друг другом, все какие-то цели у нас свои, вот. Я думаю, что нам нужно э, как бы за, затрагивать эти вещи и возвращаться к тому, чтобы не просто возвратиться, а чтобы обновиться, в, пробудиться, начать двигаться по-новому, потому что это непростое время, и... Почему мы крутим этот цикл Туры? Почему это в традициях у еврейского народа? Зачем? Для того, чтобы мы получали новые откровения, новое понимание, как Руслан сказал, чтобы мы могли понимать, что Бог от нас хочет. Смотреть на историю всего Писания и смотреть, что Бог делал с нашими отцами, с нашим народом как Леон сегодня подчеркнул, что на самом деле слово говорит, что мы жестоковые и мы сегодня таковые, похожи немножко на тех наших отцов, которые также были строптивы, и вроде бы и с Богом, и в то же время в какой-то период отходили, и не до Него было. И поэтому, общаясь с некоторыми людьми, я вдруг ощутил такое, что ну, как бы спрашивая даже, вы знаете, вдруг я узнал, что некоторые из нас даже Тору не читают, представляете? И меня вот, как бы я так говорю, почему? Ну, говорит, некогда. Суеты столько, столько проблем вокруг, и некогда читать слово. Один брат говорит, я утром рано встаю, я бегу на работу. И вечером прихожу, устал, и мне некогда даже почитать. Ну, я ему сказал, ну, ты можешь хоть один стих утром, вот, недельной главы хотя бы прочитать, и потом, пока ты за станком там или где-то работаешь, размышлять над этим. По крайней мере, быть, соединяться с Богом каким-то образом. Некоторые говорят, а я где открыл, там и читаю. Ну, вы знаете, иногда есть такое местописание Матвее, где Иуда, бросив серебро в храме, он вышел и удавился. Я говорю, что ты будешь читать вот такие вещи, потом пойдешь удавиться? Говорю, не открывай там, где хочется, а открывай там, где у нас есть определенный цикл. Открывай там, где проповедь была на эту тему. Кто помнит, о чем проповедовал прошлый раз Леон? А знаете Почему? Потому что мы а, просто прослушали. Есть вещи, когда мы слушаем, но не слышим. Услышали, послушали и ушли. Я проверял себя несколько раз эти, в этих вещах, и я заметил, что у меня подобные вещи. Но я начал конспектировать. Кто-то не конспектирует, у кого-то прекрасна память. Я знаю, чуть Наташа при своих 80 с лишним лет все время конспектирует, у нее это привычка. И потом я стал день через день проскакивать, чтобы повторилось, чтобы вспомнить, о чем вообще э, говорил Леон, о чем говорил Дима, Женя, и даже свои проповеди досмотрю, да, о чем я говорил. Чтобы как-то э, разобраться в этом, понять, о чем слово, жить в этом, потому что если мы община, мы одна семья, одно слово, один Господь, одна вера, и мы должны вместе в единстве вариться в этом. И поэтому я как бы э, смотрю на это, как э, э, Господь сказал Ешо, Беннуну: Нуну, да книга не отходит от твоих рук, поучайся ей день и ночь». И есть люди, которые вообще э, даже, э, если читают, он говорит, «Ну, я читаю подряд всю Библию и все». Но Господь хочет, чтобы мы размышляли, чтобы мы были в единстве Духа. Поэтому э, написано так, что, ну, поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. И я сегодня немножко хочу затронуть о словах, э, не просто о слове, о тех словах, тоже, касающихся нашей жизни, и то, что слова действуют. Молитва действует, вот нужна у нас не просто слово, а действующее слово, которое происходит в жизни. Все знают, когда... Вот каждый из нас прошел какую-то жизнь. Кто-то... Э, закончил школу, университеты, более образованный, а у кого-то два класса, три коридора, и в то же время э, имеет какие-то слова, чему-то научен в этой жизни. Вот. Я смотрел на свою жизнь, думаю, каким я был и что сделал Бог, когда призвал, неважно, на каком я уровне интеллекта, мудрый, не мудрый, глупый, нет. Вот. И смотря на эту вещь, Господь, я смотрю, Он нас всех призвал, о чем сегодня Леон подчеркнул, мы счастливые люди. А если так смотреть, написать, да треть погибнет, смотрите, сколько мы попадаем в эту одну одна треть погибнет, но мы часть вот этого остаток, который Бог избрал, я думаю, за что меня Бог избрал? Я такое был дерьмо. Я смотрел на то, что на свою жизнь, и как слово двигалось в моей жизни. Как я получил слово? Одно слово я получал от друзей, усеял мне, конечно, сатан, и маты, и слова, да покурей, ничего для страстного нет, все курят. Ну и ладно, гуляешь там, ну гуляет, все гуляют, это жизнь. Один раз живем. И на самом деле, та компания, в которой я раньше был и в школе, и в училище, я заметил, насколько я, потом размышляя, думаю, насколько я утонул в грехах, и как эти семена слов людей нормальные, как бы считали, что это жизнь. Они сеялись в моей жизни. Но сегодня... Но потом, в последствии, Бог стал по-другому... Ну, если я попал в избрание, попал. И меня любовница привела к Богу. Она начала сеять в моей жизни какие-то слова, подбрасывать буклеты. И я начал изменяться. Я перестал материться. Я перестал э, курить. Я перестал... Э, гулять И моя жизнь начала преображаться. Отчего? Потому что какие-то в жизни сеяли во мне слова. И потом они э это, поливались, и Бог потом взрастил. Она подклинила буклетики какие-нибудь, хотя я говорю, знаешь, что иди ты своим русским Богом, я еврей. И в то же время что-то происходило. Вот. И сегодня в той церкви, в которой я родился, сегодня вот эти три дня идет конференция. Конференция, где вот сегодня мне прислал пастор этой общины, церкви Агапы. Там еще мощная молитва за Израиль весь день. Только за Израиль. Они посмотрели видео которые я послал месяц назад и направил их в этих молитвах за Израиль, за выборы, за образование, за все пункты, которые Бог положил мне на сердце. И за, и за Алию. И они сегодня мощно молились, они какие-то отрывки прислали мне. Но я смотрю, что-то Бог делает. Раньше они были против еврейского всего. Сегодня Дух Святой работает с церкви. Почему? Потому что сеются слова. Потому что были у нас какие-то а, разногласия, и все-таки я показывал то, говорил им по Писанию. И в то же время прошло какое-то время, какие-то годы даже, и Бог вдруг взрастил то, что церковь начала понимать, что Господь, Ешел, не придет куда-то там, в Алмату, Москву или еще в какой-то Нью-Йорк, а именно в Израиле, в Иерусалим. И мы готовимся к этому. Откуда начались слова? Кто первое сказал Слово, когда мы читаем Писание? От Бога. Для меня даже Слово недавно напоминает как шафар. Это голос. Почему Писание также говорит «мы голоса». Мы шафары, которые пробуждаем каких-то людей. И сегодня на самом деле такое время, когда мы должны пробуждать. Сейчас такая громадная алия двигается сюда. И мы должны быть готовы к к тому, чтобы эти, э, все это проис, произошло, и мы могли участвовать в этом, в этой жизни, участвовать в пробуждении, сеять слова, чтобы, большой, чтобы народ, изра... те, которые приезжают сюда, они вошли в культуру Писания, в культуру народа и в, на... в культуру Бога. И это мы должны пробудиться. Бог ждет от нас о том, чтобы в это время, показывая, что э, мы не должны ослабевать, должны быть постоянны. Я смотрю иногда на Писание, думаю, какое же великое открытие получили Адам с Хавой. Вначале было, был один человек. Он до того был настолько был э, э, сотворен, что он мог называть, смотря на животных, на птиц, не знаю, понимал, скорее всего, понимал он и голоса их, и звуки, и все запахи, которые отходили, и он понимал, что в них внутри находится, и он назвал их по именам точно, давал им. Кто хитрый, с хитростью связано, кто как сердце келев, как и собака, и у каждого животное свое название. И потом, когда Господь разделил их, и вдруг они понимают, получают откровение – Каждый человек получил понимание, что он от, кровь от плоти, крови, кость от кости, помните это место, да? в, в, во второй главе бытия. И человек был отделен для общения, и вот он увидел свою половину. Человек создал для нас, Бог создал нас для общения. Но мы не всегда общаемся. Я думаю, что сегодня Бог пробуждает, чтобы, потому что есть люди, которые нуждаются в общении. И мы заняты настолько, что мы не находим время для кого-то, для братьев, для сестер, мы даже некоторых друг друга даже хорошо не знаем или вообще знаем поверхностно. И Бог хочет сегодня еще больше пробудить нас, соединить, чтобы мы стали в теле Мессии настоящим телом. Вот. И смотря на то, что Бог совершает в нашей жизни. У каждого из нас был свой образ жизни, как я рассказывал, да? И я смотрю на все, что происходило, как я учился, когда я рос, когда я пришел к Богу, и как Бог двигался уже в моей жизни. Вот, и... Отчего произошло? Потому что Писание говорит, вера пришла ко мне, да? К каждому из нас пришла вера. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего, Да? То есть мы стали слышать слова, те, которые нас стали менять. Я, у меня сегодня будет простая такая проповедь о том, чтобы мотивировать, что ли, так, чтобы мы научились правильно реагировать на те вещи, которые вокруг нас происходят. Не терялись среди этого мира, то, что нас затягивает. О том, что затрагивало Леон в прошлой проповедь. Помните, что оставил осла. А слов, то есть нам нужно оставить то, что нас нам мешает, это греховное, и намного, нам, намного надо нам меняться. Евреям 4 глава, 12 стих. Ибо слово Божие живое и действенное, острее всякого меча обоюдного острова. Она проникает до разделения душа и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерение сердечные. о чем сегодня затронул Руслан. И вот сегодня, смотря на то, что происходит в мире, Господь хочет пробудить нас, расшевелить, помочь нам, нам поменяться. И я смотрю, у нас была как-то домашняя группа здесь, э, в общине, и среди разговоров вдруг началась такая возбужденная. Кто-то э, за украинцев, кто-то за россиян, кто-то за Азербайджан, кто-то за армян. И, короче говоря, начались такие жесткие споры, и даже чуть ли не повышенных тонах, и пришлось как бы притормозить и дать понимание, мы стали, и, и стали разбирать слово, и потом в конце концов у нас у всех пришло покаяние. Когда-то э, я попал на одну конференцию, и вдруг там стали молиться за, за евреев, то есть вызвали на покаяние всех тех, которые против евреев когда-то были, в анекдоте или во чем-то, в отношениях. И в основном вся, все, кто там были, все вышли. Я чувствую, я остался один. И такой гордый, я же еврей. А там не было евреев, оказывается, я был единственный. И вдруг слышу внутри себя мне, Господь как будто говорит, а чем ты лучше их? И начал мне показывать то, что когда я жил в Узбекистане и потом в Казахстане, как я узбеков называл, там колбиты, бараны, козлы и казахов, и потом немцев фашистами, и у каждой национальности я что-то находил. И я почувствовал так, так себя, это, я стал там на колени и стал молиться, и я получил освобождение, мне у меня пришла любовь к этим народам, которые, может быть, делали мне неприятное даже в жизни. Но я получил в тот момент освобождение. Насколько важна молитва, насколько важно открытое сердце, покаяние. И это очень... Э, такое. причина в том, что... Почему иногда у нас возникает спор? Почему разделение в семье? Почему нет нормального отношения с детьми? Почему нет молитвенного жизни вообще? Потому что мы не читаем Слово, мы не общаемся. Мы, Я не говорю о вас, может быть, это в моей жизни так сейчас происходило, но Господь расшевелил немножко меня, поэтому я мотивирую. Пора бодрствовать, как бы. Я сейчас коротко э, и закончу, потому что не хочу много держать. Поэтому Писание говорит, надо бодрствовать и не ослабевать. Будьте постоянны в молитве Колоссан 4.2. Бодрствуйте в ней с благодарением. И я сегодня ощущаю, что Господь меня начинает как бы подталкивать. Пора в это время, смотри, что происходит вокруг. Как бы толчок тому, что Бог расшевеливает сейчас еврейский народ. Я не знаю, каким путем Бог будет дальше действовать, но мы видим войны, нам не нравится это. Но люди погибают. Кто-то, и мы сможем, смотрим, как уже Люди стараются прорваться сюда и со всех стран СНГ, потому что Господь что-то делает и выталкивает нас. Нас толкает для того, чтобы мы пришли к единству, к пробуждению, потому что Он готовит большую жатву. И поэтому хочу, чтобы мы молились. Чтобы мы не собирались, честно говоря, мне огорчает, что мы на молитвенное собрание собираемся одни пожилые, два, три, четыре, пять человек. Раньше было много, и пандемия немножко так сбила с толку. И на домашние группы община не вся, поэтому очень хочется мотивировать, чтобы... Скажите, кто не, ходит, кто не участвует в домашней группе? Пожалуйста, подойдите ко мне после собрания, потому что я бы хотел бы вас всех записать, чтобы мы могли распределить, чтобы мы все участвовали в жизни собрания. Не сами по себе. Вот. Поэтому есть вещи, которые нас подталкивают сегодня. И мы хотим организовать так, чтобы пришел божественный порядок. Пожалуйста, не ослебевайте, Смотрите, что происходит. Господь толкает нас на то, чтобы мы были в постоянстве, в молитвах. Вот у нас каждый вечер, каждый вечер в 21.00 мы, каждый у себя дома, мы стоим в молитве за Израиль. Просто за Израиль, за государство. За наш народ здесь, чтобы они пришли к покаянию. Вообще, где-то минут 20, 15, 30, кто как может, но мы в 21.00 кто может, они все время сынят. Каждый в своем доме. Я тоже мотивирую вас, давайте будем постоянны в молитвах. 15 минут – это ничего, нам надо тренироваться о том, чтобы быть в молитвах. Иногда даже мы не можем сосредоточиться на, на несколько минут с Господом, потому что столько всяких в голову лезет. И тому позвонить, а, а ты вот это не сделал, а ты вот этому сказал и не исполнил, и всякое-всякое-всякое что дети подлазают, а я уже думаю, смотрю, думаю, а почему бы нам и их не привлекать к тому, чтобы вместе молиться? Я был в одной семье, и мы молились, даже собака подошла, вот так легла посредине нас, и начала так у -у -у, выйти, я думаю, вот классно. Даже животные понимают, почувствуют, когда где-то молитва идет. Я прошу о том, чтобы Господь помог нам, проснуться. Итак, братья, Якова 1,19. «Мои возлюблены, всякий человек добудет да скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите наслаждаемое слово, могущее спасти ваши души». О чем здесь говорится? Мы ответственны все, как дети Божьи, как избранные, во взаимоотношениях с друг с другом. Каждый прошел какую-то часть своей жизни. У кого-то, э, и каждый, иногда некоторые говорят, да ты просто не знаешь, что я прошел. Но Бог сверхсвейный не дает. Кому-то так дал, кому-то больше. Но каждый прошел какую-то жизнь. Кто-то на слово сказал, он вдруг огорчился. Я думаю, почему огорчился, что я такого сказал? А теперь я уже начинаю осторожно говорить с каждым человеком, чтобы понять, а что в его душе, что он прошел, какие раны у него, как помочь ему освободиться и исцелиться от тех проблем, которые с прошлого еще шлейфом тянутся за ним. И это то, что необходимо нам сегодня по отношению к друг к другу, по отношению к мужу, с мужем и женой. И когда ты удивляешься, когда узнаешь среди верующих, столько разводов, меня шокирует. Как же они жили с Богом по 15, по 20 лет? Чему учило их слово? Научились ли они быть в мире, в дружбе, в согласии, в любви? Поэтому мы должны сеять семя любви радости мира шалома в семьях среди детей не запекнуть ему в соску в рот или там телефон чтобы он отвязался от тебя а проводить время жертвовать идти в это в гору оставить этих всех ослов и пойти в гору и принести себя в жертву не просто конечно хочется жить и мы живем бог хочет чтобы мы жили радовались жизнью могли отдыхать на природе еще где-то но вместе, с семьей, с детьми, там, если ты одинокий, можешь путевку взять, куда-то поехать, с кем-то отдохнуть, провести время. Но есть возможность всегда быть с ним. Сейчас я слышу от тети Наташи, они там в каких-то клубах, их вывозят стариков. И она там влияет, есть возможность нам говорить, потому что много здесь евреев вообще светские, и смешанные, может, евреи не евреи, неважно. Но люди, которые не знают Бога. И сегодня отношение к ней другое. И если они попадают в какие-то клубы, они могут быть светом, и должны быть светом во всех областях. А сегодня особенный шаббат. Шаббат Шува, кто знает, да? И об этом, почему этот, ну, в этот день особенную автору читает, и автора даже написано. в этом, это оси. 14 глава, 2 стих, «возрастись», то есть «возвратись» – это шува, «Израиль Господу», то есть «возвратись, Божий народ, Господу, Богу своему, ибо споткнулся ты о вину свою». То есть мы о себе, спотыкаемся в своих прошлых вещах каких-то, и Бог хочет, чтобы мы э, оставляли все, преобразились обновлением ума как говорится. У нас много шлейфов еще осталось от, той, от тех культур, в которых мы жили. Я в Узбекистане, среди бухарских, сколько у нас узбекского, таджикского. Среди казахского народа еще какая-то культура прилепилась, к которой мы там привыкли. Но Господь хочет, чтобы мы вошли в Божью культуру, оставили всех этих идолов, этих ослов, которые нам мешают. Думаю, это хорошее время помолиться, вникнуть в себя, Вспомни, что Ишо, Сын Божий, сделал для нас. Что Он пролил кровь, и вот сегодня у нас преломление. Что это все ради нас. Чтобы мы преобрались, обновлились, чтобы старались каждый день нашей жизни стараться побыть похожим на Него. Любви к людям. Умение говорить с людьми в простоте. Bye.